Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я эксперт творческой мастерской дома краски ДКМ. На протяжении 20 лет наша компания работает с продукцией «Сикенс». Мы хотим поделиться с вами некоторыми секретами нанесения этих замечательных покрытий. Сегодня мы покажем вам, как декорировать стены квартиры изысканным материалом, имитирующим роскошную парчевую обивку. Это покрытие называется «Персидская парча». Для работы нам понадобится Изолирующий грунт Альфа Альфакрил Праймер». Грунт с легким гранулированным наполнителем «Сикенс фонда Альфа Эффектс». Краска с металлическим эффектом «Сикенс Альфа Metallic. Валик со средним ворсом, морская губка и венецианская кельма. Для подготовки поверхности мы используем грунт «Сикенс Альфа Крил Праймер» и наносим его в два слоя. Seakings Альфа-Крил Primer изолирующий грунт для работы по большинству типов поверхности и внутри помещений, проникает глубоко в поры поверхности, укрепляя ее и делая идеальную основу для последующего нанесения финишного покрытия. Может колероваться в любой цвет по вееру Seakins, блокирует и предотвращает появление старых пятен. Наносим первый грунтовочный слой, Сикин Альфа Крил Праймер, валиком со средним ворсом на поверхность. Как вы видите, грунт очень легко наносится, имеет отличную укрывистость. И в принципе можно его использовать даже как финишное покрытие, как финишную краску. Нанесение базового покрытия. После полного высыхания грунта для создания фактуры нам понадобится продукт Sikins Фонда Альфа Эффектс». «Сикенс Фонда Альфа Эффект. матовый пигментированный грунт с легким гранулированным наполнителем, выравнивает поверхность и создает на ней покрытие с мелкозернистой текстурой. Для создания фактуры мы берем морскую губочку, смачиваем ее водой, насыщаем нашу губку продуктом и переносим продукт на поверхность. Нанося продукт, мы следим за однородностью рисунка. Затем, при помощи венецианской кельмы, мы сглаживаем текстуру. Излишки продукта на кельмы мы убираем губкой. Нанесение финишного покрытия. Для нанесения финишного покрытия мы используем краску с металлическим эффектом Sikens Alpha Metallic. Sikens Альфа Metallic – краска на водной основе с металлическим эффектом. Благодаря густой консистенции и высокому содержанию пигментов создает на поверхности прочное износостойкое покрытие с легким металлическим блеском. Краска наносится в два слоя при помощи валика со средним размером ворс. Уже после нанесения первого слоя альфа-металлик проявляется структура покрытия. Второй слой добавляет глубину и однородность. Мы показали вам, как нанести на выбранную вами поверхность покрытие персидская порча. Давайте вспомним основные этапы нанесения. Для работы нам понадобится изолирующий грунт Sikins Alpha Крил Primer, грунт с легким гранулированным наполнителем Sikins Фонда Alpha Effects, краска с металлическим эффектом Sikins Alpha Metallic. Валик со средним ворсом, морская губка и венецианская кельма. Вспомним основные этапы нанесения. Два слоя Sikens Alpha Крил Primer. Один слой Sikens Fonda Alpha Effects. Два слоя Sikens Alpha Metallic.